Всем привет! Меня зовут Эдуард, команда «Форсаж». В этом видеоролике мы озвучим перевод обучающего тренинга по продукту от доктора Петра Кардаша. Сердечно приветствую вас! Я имею честь и удовольствие представить вам результат работы научного совета и работающих с нами научных институтов. Результатом этой работы стал фантастический препарат, стимулирующий и стабилизирующий параметр нашего организма, который является кровь. Наиваженнейшей физиологической жидкости, которая питает, защищает и очищает организм, в которой циркулируют определенные клетки, а также воспроизводятся, чтобы они могли воспроизводиться и выполнять свою функцию. Они должны иметь определенный доступ к микроэлементам, макроэлементам, в том числе железу а также витамином дефицит этих компонентов причина того что функции крови становятся неправильными проверяя это при помощи так называемых исследуется не только содержание гемоглобина или количество клеток крови но и другие параметры например насыщение кислородом или размер этих клеток и тогда можно определить если у человека анемия. Еще примерно десяток лет назад анализы крови основывались на проверке количества белых или красных кровяных клеток под микроскопом. Сегодня имеется запрограммированные электронные устройства, дающие нам полный результат с точностью до 99% состава, а также предоставляя диапазоны референсных значений от и до. Это означает, что мы не можем непосредственно, непосредственно сравнивать результаты из одной лаборатории с результатами из другой, потому что эти результаты зависят от методологии аппаратуры, аппаратуры или используемых реагентов. Давайте вспомним, что наш организм. Содержит 5 литров крови, которая, восполняясь, постоянно циркулирует, прокачиваясь при помощи работы сердца. И в тот момент, когда она полноценно по своему составу, она гарантирует нам полную наторику, психомоторику, жизненные силы. Когда эти параметры нарушены, морфология является неправильной а нужно постоянно заботиться о ней, пополняя ее хотя бы в виде правильных пищевых добавок. Отдельные клетки крови имеют свою собственную только им функцию. Красные клетки или эритроциты через 120 дней умирают. Но на их месте возникают новые. Для воспроизводства этих клеток крови необходимо не только глюкоза, железа, но и фиолетовая кислота, фолиевая кислота, то есть витамин В, а также витамин В6, В12 и другие микро- и макроэлементы. Когда этих компонентов нет, возникает анемия. Но чтобы это знать точно, конечно, нужно изучить и другие показатели. Дело в том, что главная роль эритроцитов основана на транспортировке кислорода из легких по всему организму и введение углекислого газа, который высвобождается в процессе внутриклеточного дыхания. А вот гемоглобин является основным фактором, который удерживает железо, и это обуславливает возможность вариантативности родственности кислороду, когда его концентрация выше, или диоксида углерода, чтобы вывести его из организма. Также стоит проверить гематокрит. То есть, соотношение гемоглобина к плазме. Более тщательные исследования, так называемые MCV, Позволяет определить средний объем эритроцитов или MCH, массу гемоглобина в эритроцитах. Но его концентрация – это показатель mcHHf. Если у вас есть все эти параметры, только тогда мы определяем, насколько серьезно все недомогания организма, Аномия или это или другое нарушение физиологических жидкостей. Duo Life My Blood – это новое поколение продуктов. В области функциональных пищевых добавок. Это богатый источник витаминов и минералов, которыми необходимы для правильно функционирования вашего организма. Продукт полноценный, можно сказать, действующий комплекс на основе синергии. Это сто процентов природы, содержит в себе только натуральные компонентно растительного происхождения. Без глютена, без ГМО не содержит консервантов. Благодаря чему отвечает мировым требованиям – тренды продукта с чистой этикеткой. Life My Blood – это форма жидкой морфологии, помогающая поддерживать правильное состояние эритроцитов и способствует выработке крови, где основным фактором является железо, а также витамины группы В, витамин А, Д или Е. E. Ваша морфология отражает качество вашей жизни, Следовательно, нужно заботиться о ней, хотя бы правильно дополняя ее пищевыми добавками. Этот продукт оптимальный или даже максимально концентрированный. Чем больше концентрация дозы, чем меньше количество препаратов нужно для достижения эффекта. Концентрированные дозы позволяют максимальное увеличение активных веществ в одной порции препарата. Увеличенное количество активных веществ немедленно прикладывается на усиление действия препарата. И, наконец, будучи верным, до сих пор досконально проверенному методу сохранения натуральных продуктов, то есть технологии IHHP, инновационный и здоровый гидростатический процесс, хочу подчеркнуть, что благодаря этому процессу удается сохранить пищевую добавку при ее минимальной обработке. Этот метод основан на концепции минимальной обработки. Преимущество метода – высокое качество для здоровья, а также сохранность препарата и сохранение природных ценностей, питательных и сенсорных, то есть вкуса и даже запаха. И в отличие от продуктов, сохраняемых классически, используемый технологический процесс основан на принципе синергии то есть подборе правильных пропорций, факторов, составляющих эту пищевую добавку. Действие многих факторов фиксирует ее, позволяет сохранить высочайшее качество продукции без использования консервантов. Прежде всего, искусственных консервирующих веществ. Показатель LADMI происходит от английских терминов. Liberation, то есть освобождение. Absorption, поглощение. Distribution, то есть распределение и при оказии, растворение, а также метаболизм. И, следовательно, химические элементы ненужных метаболических компонентов, но мы вернемся к перечисленным терминам. Liberation означает распад препарата, освобождение его частиц. И их растворение вместе месте попадания, в нашем случае, вместе где находятся кишечные ворсинки, затем, чтобы затем это попало в кровоток. Абсорбция – это поглощение и транспорт в соседние ткани и кровоток. Наконец, распространение, то есть размещение. Размещение активных веществ в тканях, а также в органах. Разумеется, благодаря циркуляции крови. И, наконец, метаболизм, то есть трансформации, химические и ферментативные, происходящие в тканях или в органах. Если появляются метаболически ненужные нам компоненты, происходит их выведение, то есть elimination. Также стоит добавить, что жидкий продукт должен иметь стабильность, гарантию минимизации воздействия внешних факторов. Поэтому он упакован в стеклянную посуду с необычными свойствами. Это так называемое фармацевтическое стекло и исключительной гладкостью стенок, на которых не задерживаются компоненты, а свет из них не может влиять на естественные параметры продукта. Результатом этих действий явился комплексный продукт Dual Life My Blood, который даст вам жизненную силу, энергию, хорошую форму и иммунитет. Ядро продукта было разработано на основе самых ценных красных компонентов. Можно сказать, сила красного. Но вы заметите, что этот красный был сопоставлен по контрасту с экстрактом шпината, который на сто процентов зеленый. На первом месте следует назвать свеклу. Тут мне пришла мысль, что, наверное, мы недооцениваем свойство этого овоща название которого в Польше употребляется как уничижительное. Иносказание в отношении не очень, либо говоря о некультурно ведущих себя людях. Мы говорим ему «ты свекла». Однако, на мой взгляд, свекла даже в непосредственных биохимических исследованиях показывает параметры многократно, превосходящие экзотические фрукты, которым мы так ценим. Например, благодаря высокому содержанию магния и калия в свекольном соке мы можем поддерживать лечение гипертонии и других сердечных, di или сердечно-сосудистых заболеваний, а также предотвратить, предотвратить анемию. Свекольный сок полезен в борьбе с анемией благодаря содержанию железа, которое необходимо для производства гемоглобина, содержащегося в элитроцитах. Но необычайную роль здесь играет бетаин или бетанин. Бетаин, содержащий свекле, это, это то же самое вещество, что применяется в некоторых антидепрессантах, а также против сердечно-сосудистых заболеваний. А бет... бетанин, в свою очередь, обладает антиоксидантными свойствами Может помочь очистить организм от токсинов Еще один красный цвет – это сок из черной смородины Мы видим ее черной Потому что цвет здесь определяет флавоноиды Благодаря наличию флавоноидов сок обладает антиоксидантными свойствами Снижает уровень холестерина, помогает очистить организм от токсинов А также помогает расширению кровеносных сосудов и поддерживает продукцию гемоглобина. А Содержание витамина С и в соке, в соке с черной смородины в четыре раза выше, чем в апельсинах, поддерживает иммунитет. И, наконец, еще один фактор, красный фактор – виноград. Из-за присутствия полифенонов, в основном флавоноидов, сок обладает антиоксидантными свойствами, снижает уровень холестерина и помогает очистить организм от токсинов. Виноградный сок богат, развератролом и другими фитоалексинами, и он помогает снизить артериальное давление, уменьшить вязкость крови и рекомендуется в период восстановления, чтобы укрепить и восстановить организм. И, наконец, экстракт плодов ацеролы. Обилие витамина С в экстракте плодов ацеролы помогает в регенерации редуцированной формы витамина С е, простите, и защите клеток против окислительного стресса, а также увеличивает усвояемое железо и способствует поддержанию правильного энергетического обмена. Кроме того, помогает правильному функционированию иммунной системы и помогает уменьшить ощущение утомления и усталости а также в надлежащем функционировании нервной системы и поддержании правильных психологических функций. И у нас остается отличный шпинат, который богат калием, железом и фолиевой кислотой, то есть витамином В9. Сочетание соответствующих растительных компонентов с витаминами и минералами позволило нам создать еще один продукт в области функциональных пищевых добавок. DualLife My Blood действует в трех измерениях: синергетическим и аддитивным, во-первых, очищает организм от токсинов. За очищение организма от токсинов отвечают многие компоненты, содержащиеся продукты Duo Life My Blood. Наиболее важным, однако, являются соки свеклы, овощи, богатого бетанином. Бетанин, содержащийся в свекольном соке, обладает антиэсидантными свойствами, благодаря которым он помогает очищению организма от токсинов. Кроме того, свекольный сок способствует, способствует пищеварению и увеличивает биодоступность питательных веществ. Также это очень важно, он способен эффективно защищать вашу печень и стабилизирует правильный pH наших физиологических жидкостей. Сок также помогает сжигать жир и подавляет рост бактерий. И содержа а содержащийся в свеконном соке большое количество магния оказывает благотворное влияние на состояние кровеносных сосудов. Магний также очищает артерии и вены от холестериновых отложений и предотвращает образование тромбов в просветах сосудов. А здоровье и кровеносные сосуды позволяют крови оптимально выполнять свою полезную физиологическую функцию. MyBlood поддерживает также систему кровообращения иммунитет организма и его регенерацию. Комплексное и аддитивное действие компонентом в пищевой добавке обеспечивает наилучшую поддержку кровеносной системы, ее иммунитета и регенерации. Продукт MyBlood был разработан благодаря сотрудничеству научного совета Dual Life, диатологов и Центра инновации Life. Таким образом, что действие одного его компонента увеличивает эффективность второго компонента, это так называемое аддитивное действие, дающее максимальный эффект от применения пищевых добавок. В препарате Дуалаф использован сок черной смородины, ягоды, которые содержат витамины, растворяющиеся как в воде, так и в жирах. Это витамин С, витамины группы В, в том числе витамин В6, а также витамин А, Е или К. Благодаря витамину С, содержащемуся в соке черной смородины, мы можем поддерживать иммунитет организма. Кроме того, содержащиеся в этом соке флевоноиды обладают сильными антиоксидантными свойствами, влияющими на снижение уровня холестерина и помогают очистить организм от токсинов. Они также поддерживают расширение кровеносных сосудов и продукцию гемоглобина. Антиоксиданты, содержащиеся в черной смородине, кроме того, защищают эритроциты от действия свободных радикалов, что способствует поддержанию крови в хорошем состоянии. Еще один ингредиент MyBloat, сок красного винограда, рекомендуется во время выздоровления, поскольку усиливает регенерацию организма. Компонентность с антиоксидантным эффектом, содержащийся в соке, защищает кровеносные сосуды и уменьшает агрегацию тромбоцитов, снижает одновременно риск образования тромбов в сосудах. Dualife MyBloat помогает поддерживать оптимальные результаты морфологии. И если результаты анализа крови отражают состояние организма, то, то Life My Blood был разработан так, чтобы обеспечить организм ценными витаминами, минералами и растительными и овощными экстрактами. Потому что их регулярное применение может значительно повлиять на улучшение вашей морфологии. А почему? А потому что свекольный сок, благодаря высокому содержанию магния, железа и фолиевой кислоты, может поддержать сердечно систему. Сок рекомендуется для профилактики анемии, поскольку оказывает благотворное влияние на кровь, увеличивая продукцию эритроцитов. Содержащиеся в виноградном соке, богатый резвератролом, виноград помогает снизить артериальное давление и уменьшить вязкость крови. Благодаря витамину С, содержащемуся в экстрактах из листьев шпината и плодов ацерола, препарат придерживает иммунитет организма, помогает укрепить кровеносные сосуды, поддерживает правильную усвояемость железа. А железо необходимо для продукции гемоглобина, то есть крас красного красителя крови, который э, отвечает за доставку кислорода во все живые клетки нашего организма. Правильное высасывание железа помогает обеспечить эффективность кровотока, но также предотвращает анемию, поддерживая в норме Параметры эритроцитов, кроме того, кровь способна выводить ненужные в организме обменные продукты, которым, например, является углекислый газ. Майблад – это общеевропейская программа компании «Братья по крови», организованная фондом «Почетный донор крови». Цель программы – информировать людей, насколько очень важное значение для спасения здоровья и нашей жизни имеет знание нашей группе крови и забота ее, о ее надлежащем состоянии. Помните, пищевая добавка Dual Life это гарантия идеальной морфологии вашей крови. Поэтому позаботьтесь о ней.